снова в лесу сегодня суббота 4 августа И до 5 заморожен грибов что вообще мало От него вон сараежки подаются какие-то вообще посмотрим полагаю на червьева то да нет в принципе нормальная сараежка открою дальше да возьму вот так пособирай немножко сараешка Нажарку, вот на этом полянке я на этой полянке был На тех выходных Здесь морожка еще стояла неспелая Такая она была жесткая Вот она поспела Вот так выглядит древшая морожка Желтая Бывает красная, но главное, что она мягкая И листики высохли Они спокойно вот отрываются Так раз Ну и тут неудачно сорвал и... О, мягкая Мягкая Вкусно уже. Я обычно так и делаю. Прихожу на полянку, забираю спелую, потом незрело оставляю на следующий входные. На Следующий входные прихожу, она уже спеленькая, вкусная. Вот такие здесь полянки с морожкой. Ого ее. Уже три литра собрал. Еще осталось. Опа! Три коза застряла, ей помочь. или старенькая уже. план выполнен, перевыполнил собрал 10 или морожки, вот три. и батончиков еще немножко, ее собирать. Она уже очень спела мягкая. Собирать немножко сложновато. то Не ну, то, что сложновато, а долго. Потому что кидаешь ее бетон, кидаешь, она все... Она приминается, она мягкая очень. И становится бетончик тяжелый. А морожка, как будто бы и собираешь очень долго. На самом деле, если по килограмм, я не знаю сколько здесь. так вот здесь. В этом бетоне 3 литра. Там высыпал пакета еще и маленьком литре. Так что 10 литров собрано много съедено, очень полезная ягода Пишу свой, встает в описании к видео собирайте ее она растет на болотах Все. вот болото, например здесь ее было очень много много съел, если она была бы не такая мягкая, то получилось бы не 10 литров, а 20 литров. многие собирают зеленый такой, когда она еще жесткая, да не уминается и продают такое Потому что я такое продавать, конечно литрами пока ты сидишь на базаре она умнется и уже будет не литр, а пол литра, а пол-литра или в килограмме хорошо продавать стоит у нас литр 500 рублей так что вот сейчас 10 литров собрал ну тут, конечно, если на продажу то килограмме, конечно и на тех фигнях 15 получается 25 литров у меня почти есть тысяча, если ее сдавать. Все. Дождик меня гонит. Можно было еще пособирать. Там ее еще очень много. Еще собирать и собирать. Немножко поесть. Морожки. И дынуть обратно. Дождик немножко уже не надоел. Все идет и идет. Немножко прокатится опять пойдет. Но лето это тепло. Я с собой не беру. От дождя плачь. что не вижу смысла. Вот и чё, промок и промок. нашко конечно, надвивает. Вот, такие дела. Ушел я недалеко. Я до своей полянки опять не дошел. Там у меня еще две полянки впереди. Это полтора километра осталось. Нашел полянку другую. Но я обычно накануне хожу. За неделю до того, как она созреет. И отмечаем в навигаторе полянки. Где Марушка стоит. Вот, отметил. Три таких поляночки. Одну я собрал. В тот раз... До тех двух я не дошел, не дошел его этот. Ушел в сторону, смотрю болото. А потом много морожки. Решил собрать. Ну, в принципе, может и хорошо, что не пошел туда. С другой стороны, может, и плохо. Там бы собрал, тут бабушкам оставил. Хотя, тут что-то их. Вообще никого нет. Был случай, как-то я иду за морожкой там западней. Ну, кара где-то полтора километра отсюда или два, там иронский озера. Я смотрю, мороженое растет, и бабульки сидят внизу. Я мимо них прохожу, Марине собирают чернику. Я говорю, вы куягу собираете. Они говорят, чернику, а морожку не собираете, нет. Я говорю, можно я пособираю? Я говорю, собирай. Я еще раз спросил. Ну, мы не собираем, собираем черную Все, хорошо. Стал собирать, все собрал. И тут они к нам не налетели. Говорит, вот мы раньше пришли. Пришел, все собрал. Вот такие странные бабушки бывают. Вот. Ладно, заканчиваю видео, скорее всего, если интересно, не пойдется на пути. Вот, подписывайтесь, ставьте лайки, еще будет впереди много походов. Я сомневаюсь, что это все интересно, но дальше будут гриппные походы. Я еду в Архангельск за этими деревьями. Надеюсь, там попасть на кладбище, поснимать кладбище. Ну, еще можно что-нибудь там снять. И вернуться домой. И уже... Так, то отпуске буду до 21 сентября. Уже ходить тут грибы собирать, чернику, бруснику голубику собирай, чтобы попадется если будет много вороника то и вороники соберу смотрите, что я лесу нашел да. тут. градусник место для пикника у кого-то стульчики типа стола костер какой-то косты еще все камнями обложено даже надпись где у них туалет находится лопата зачем-то и мусор синюшки тут мусор типа, что-то прячут зеркало даже у них есть синюшки вот, да. здесь, здесь еще подобное место есть там сетка натянута тоже типа палатка сделана когда-нибудь вот тут люди отдыхают так сказать дрова у них тут ладно иду дальше